Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо. А теперь давайте продолжим. Являетесь ли вы интровертом? Хотя интроверты составляют от трети до половины населения, мы, интроверты, часто чувствуем, что другие нас не понимают. Я знаю, обидно, правда? Если вы часто чувствуете себя непонятым окружающими вас экстравертами, подумайте о том, чтобы поделиться этим видео со своими экстравертными друзьями. Но тем не менее, вот шесть признаков, по которым люди с трудом понимают интровертов. Первый – у вас нет депрессии, и вы не злитесь на них. Люди могут подумать, что вы чувствуете себя подавленным из-за того, что много времени проводите в одиночестве. Однако обычно это не так. Как интроверт, вы любите проводить время в одиночестве потому что вам нравится отдыхать в своей комнате, совершать тихие прогулки или слушать музыку. Если вам нужно побыть одному, чтобы восстановить силы, это не значит, что вы злитесь на других или находитесь в депрессии. Вы вернетесь и присоединитесь, когда будете готовы. Второе. Вам действительно нравится компания. Вам нужно время и пространство, чтобы побыть одному и восстановить силы после общения. Если общение отнимает у вас энергию, это не значит, что вы ненавидите людей. Когда вы зарядитесь энергией и будете готовы к работе, вы не откажетесь пообщаться с друзьями или посетить светское мероприятие. Номер три. Если вы тихий, это не значит, что вы застенчивый. Еще одно распространенное заблуждение об интровертах – это то, что они застенчивы или что у них есть социальная тревога, потому что они не говорят так много, как другие люди. Правда в том, что быть тихим – это не то же самое, что быть застенчивым. Будучи интровертом в душе, вы любите думать, прежде чем говорить, и вам не очень нравятся светские беседы или пустая болтовня. Вы предпочитаете держать все в себе, потому что втайне надеетесь, что люди перестанут говорить о многочисленных крылышках Баффало и тарелках с сальсой и перейдут к более глубоким разговорам. Номер четыре. Вы не всегда не уверены в себе. Часто ли окружающие считают вас застенчивым и неуверенным в себе человеком? Всегда ли вас толкают в ситуации другие люди, которые считают, что общение – это способ вас исправить? Многие интроверты тихие, но быть тихим не значит быть неуверенным в себе. Аналогично мнению о том, что все интроверты застенчивы. Многие могут подумать, что все интроверты тихие и замкнутые, потому что у них низкая самооценка или нет уверенности в себе, что далеко от истины. Номер пять. Многие интроверты успешны. Вам не нужно быть экстравертом, чтобы быть успешным. Как у интроверта, у вас есть больше времени, чтобы подумать о том, кто вы есть, и покопаться в своей душе. Экзистенциальные вопросы жизни только и ждут, чтобы на них ответили интроверты. Поскольку вы более внутренне мыслящий человек, вы можете потратить больше времени на обдумывание и реорганизацию того, чего вы хотите в жизни. А поскольку вы любите одиночество, у вас есть много времени, чтобы поразмышлять о том, чего вы действительно хотите, и научиться чувствовать себя комфортно с тем, кто вы есть на самом деле. Когда вы проводите больше времени, сосредоточившись на работе и себе, это означает, что вы можете добиться большего успеха, когда вам представится возможность поделиться своей работой. Среди успешных интровертов Альберт Эйнштейн, Роза Паркс, Билл Гейтс, Стивен Спилберг, Сэр Исаак Ньютон, Одри Хепберн, Элеонора Рузвельт, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и список можно продолжить. Номер 6. Интроверты любят веселиться. Будучи интровертом, вы наслаждаетесь одиночеством дома. Но это не значит, что вы не любите проводить день в городе. Как правило, вам нравится проводить время и общаться с близкими друзьями. Поэтому день вне дома вы обычно проводите с ними или, возможно, в одиночестве. Не все интроверты проводят каждый день дома. А если и так, то что с того? Наши спальни чертовски уютны. Относитесь ли вы к какой-либо из перечисленных проблем? Что вы думаете о том, как быть интровертом? О чем еще вы хотели бы рассказать своим экстравертным друзьям? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им с другими, чтобы помочь нам уменьшить количество заблуждений об интровертах. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки, значок колокольчика уведомления для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.